Добрый день, это информагентство Ледокол. Мы сейчас находимся в центре Саратова и собираемся брать интервью по поводу Дня народного единства. Здравствуйте, это информагентство Ледокол. Мы проводим опрос. Вот скажите, какой сегодня день? Не говори. 4 ноября. А праздник-то какой? А Единство и солидарность, по-моему, Да. О, а что за солидарность кого с кого? Ну что, не знаем, да? Плохо. Ну да, не знаю. <с> а вас, вас не показывают? <с> <с> <с> ну хорошо. А вы ощущаете там народное единство? Не, ну да, День солидарности и единства народного единства. Ну конечно, ощущаем. В это время полностью ощущаем, солидарны, едины, поддерживаем наш народ, наше правительство, да, нашу политику абсолютно. Да, понятно. То, mm -hmm. mm -hmm. ну, спасибо. Еще вопросы <с есть? Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? День народного единства. Праздничный день. Федеральный праздник. Хорошо, а с чем связан этот день для вас? Для меня э -э, Окончание смутного времени э -э, Если не ошибаюсь Да После окончания правления Ивана Грозного Потом Борис Годунов Потом Шуйский Потом Семи боярщина, Потом ну, докатились до того Что уже поляки Дмитрий правили Дал да, же Дмитрий Потом изгнали всех Минина Пожарским справились с этой да, Возглавили народное ополчение Создали, финансировали Народными средствами, да, там все участвовали, призывали, призывали закладывать себя, свое имущество, детей, uh -huh. чтобы вооружить ополчение. Uh -huh. И вот на народные деньги были изгнаны оккупанты. И в этом смысл названия праздника. То есть объединились для борьбы с общей бедой все сословия uh -huh. тогдашней России. Хорошо, а вот сейчас вы чувствуете единство с правящим классом, допустим? С правящим классом единство? Э Хороший вопрос. Единства как такового никогда не было у тех, кто просто выполняет каждые свои функции. У одних людей... Свои у других другие И какое тут единство может быть Какая может быть дружба У кошки с воробьем Ну вот и мы о том же Или с мышкой, мышкой. Ну вот и мы о том же Что никакого единства с правящим классом Как пытаются нас уверить Быть не может Ни при каких условиях И ни при каком строе Ну только были, если Были рабы и были рабовладельцы Были феодалы были крепостные крестьяне, так, да. были, извините, были коммунисты, были коммунисты, были, был пролетариат, да, ну да, и коммунисты тоже были в числе и пролетариаты в разных, хотя это другой совсем политическая партия, но был, был правящий, как бы это самое, правящая номенклатура, вот, которая ничего особого, ничего общего не имела с пролетариатом. Сейчас капиталистическое общество, которое тоже подразумевает сама в себе, ну, в основе, в принципе, капитализма, заложено неравенство. Вот и все. Имущественное и все прочее. Другое дело, что мы проживаем на одной территории, и это подвигает нас консолидироваться. да. Иначе нас просто сомнут. Хорошо, но разве коммунисты не говорили, что должны классы уйти, то есть классовое деление общества должно уйти вместе с отжившими средствами производства в связи с тем, что средства производства развиваются и из-за этого развивается общество. Должны производственные отношения соответствовать развитию уровня средств производства. И поэтому классы должны со временем отойти и никто не должен никого угнетать. Согласен, провозглашали они все хорошо, но на деле у них не получилось. Они, видимо, не то, что хотели, то, что провозглашали. То есть, ну что планируешь, люди, которые работают непосредственно где-то у станков на производстве, скажем так, или в сельхозпроизводстве, предполагал, что будут со временем, благодаря тому, что будет у них больше свободного времени, будут больше заниматься саморазвитием. Самообразованием mm -hmm. Больше развиваться в культурном mm -hmm. плане И тогда бы, да А на деле этого ну, Не достигли они того уровня Высшего уровня развития своего mm -hmm. Которые право соглашали. Но цели были хорошие и поставлены И нормальная была идеология Если бы еще на деле все это осуществлялось У нас давно бы было вот, Как по китайскому сценарию Все бы развились и была бы супердержава На первом месте в мире Хорошо, благодарим за ваше мнение. Но еще один вопрос, вот самый последний. А как вы считаете сейчас, если единства нет, то чьи интересы исполняют, исполняют наши вооруженные силы за пределами Российской Федерации? Извините, немножко неправильно меня поняли. Единства нет между из-за просто социальной стратификации быть не может. Mm -hmm. Но цель то, в том, что она у нас одна цель, у всех одна цель. Вы стоите, иначе нас сомнут просто. Mm -hmm. Да, и наши вооруженные силы, дай бог им, выполняют интересы всего народа, вне зависимости от того, какой партии человек принадлежит, какому классу и, к, и какой социальной среде. Mm -hmm. Хорошо, спасибо за мнение. Удачного а -а -а. дня. Здравствуйте, это информагентство «Ледокол», меня зовут Анна. Вот скажите, какой сегодня праздник? Сегодня Всероссийский праздник, который был недавно объявлен, и я не помню какой. Так, а для чего его тогда ввели? А, ты помнишь, какой сегодня праздник? Как ты я не помню, День труда, по-моему, либо я ошибаюсь. Ну, День народного единства. Вот тут баннеры везде развешены, мы вместе. Ну, вот что вы об этом думаете? Мы действительно все едины? Ну, насколько я помню, этот праздник создавался для ну, во время объединения всех народов под флагом СССР, когда народы объединялись и, в принципе, закончили деоккупацию. Поэтому это праздник, который нужно помнить и чтить, и стараться быть все теми же едиными народами, которыми мы были раньше. Нет, не так. Даже странно, что не знаете, потому что этот праздник придуман несколько лет назад, может, лет 10. Это как бы взамен с праздника 7 ноября, дня Октябрьской революции. То есть выкопали из архивов истории то, что в 1612 году прогнали поляков из Москвы. Да, вот на этом году может Буду Ну, а для чего вот это придумали-то? Сам праздник? В честь того, что поляков погнали, тогда хорошо, просто не знаю. Ну, хорошо. Всего хорошего. Спасибо. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Какой сегодня день? А, сегодня 4 ноября, день единства, угу. плюс еще сегодня праздник казанской иконы Богоматери. Угу. Хорошо, а как вы считаете, есть ли сейчас единство в народе, вы его ощущаете на себе? Да. А в каком плане, может, вам от Газпрома деньги приходят, от другого какого-то национального благосостояния, да? Ну, если просто по благосостоянию говорить, то нет, а если про единство, то да, что до единства? Сейчас... Ну, а с кем вы его и как ощущаете, расскажите, пожалуйста. Единство, ну, как сейчас, война идет. Но... Все мы помогаем, все друг другу помогают, все друг друга понимают. Но при этом Газпром свои денежки себе кладет. Потанин Я... свои денежки себе кладет. В армии не хватает бронежилетов, не хватает вооружений, но при этом единство. Как-то как не кажется, что странное единство. А помогать должны, вот, допустим, вы. Странно. Странно. Честно, странно. Может, тогда нет единства? Ой, будем думать, что есть, надеяться, что есть. Или, может быть, единство только внутриклассовое, то есть мы с вами пролетарии, мы едины в этом плане, а они, они капиталисты, они едины в этом плане, потому что они хотят э, с пролетариев получать прибыль. Как вам такая модель единства? Я не могу на этот вопрос ответить, честно. Угу. Я не на весах и туда, и сюда. Угу. У меня равновесие. Угу. Хорошо, ну а как считаете, вот текущая ситуация, когда войска Российской Федерации где-то за пределами Российской Федерации чьи-то интересы защищают, они защищают ваши интересы или интересы правящего класса? Вообще наши интересы, я считаю, что наши. Угу. Хорошо, благодарим за ваше мнение. До свидания. Здравствуйте, это информагентство «Ледокол». Что вы знаете о сегодняшнем празднике? Ну сегодня я заметил, что день народного единства российский праздник, мы ходим на все посещаем. Нас особо не знают, что мы как сюда вот. Ну а в честь чего там из, из истории что-нибудь? Не очень истории. Хорошо, для чего его тогда вообще ввели? Ну, наверное, как какой-то на патриотический праздник, там, с этим то в любом связан, поэтому. Вот, Для чего такая пропаганда патриотизма сейчас идет усиленная? Ну, ну в, сегодняшней а ситуации, ситуации, в, в сегодняшней ситуации да, в Украине, которая да, происходит по пол ну, сегодняшнего дня мобилизовали много людей по пол сегодняшнего дня нужно, нужно Ваше мнение. давить сделать нужно. Понятно. Вот День народного единства есть у нас единство в народе. Ну, если бы оно было, то вы бы, наверное, получали как, какую-то прибыль, как Газпром. Ну, <связывается> Хорошо. Спасибо. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Какой сегодня день? День народного единства. Замечательно. Вы это единство на себе ощущаете? В какой-то степени, да, например, в связи с его, ну, на сегодняшний день, что происходит, да, mm -hmm. наши сограждане, а, что все мы, да, едины и против нацизма, да, а, как бы воюют. Сейчас, да, наши ребята отстаивают, да, все едины, там, все, все национальности, да, Буряты, казахи и так далее, и тому подобное. Не, ну это, конечно, может быть. А вот я не про национальное единство, я про то, вот едины ли у нас. Простые работающие люди, вот вроде вас, вроде так, меня, вроде так. оператора и правящая верхушка. Единство есть какое-то или нет? Блин, ну как тут я затрудняюсь ответить. Ну, в какой-то степени тяжело на это ответить. Ну, я вам помогу. Вы с «Газпрома», допустим, или с «Норникеля» получаете какие-то дивиденды, что они у нас есть? А, нет. Нет. Ну, значит, видимо, единства тоже нет. Соответственно, единства нет. Конечно, это печально. Mm. Как бы, да, мы уже все должны, как бы, да, получать какую то Мы же все на одной земле, и как бы это... Ну, да. да, но чтобы все получали с того, что на земле творится, что в земле есть, и, и со своей же работы, прикладываемой к этой земле, к этим станкам, к этим... Ну, прочим средствам производства, условно говоря, для этого... Все должно и принадлежать этому народу, земли, да, да, без деления на национальности, вероисповедания, пол, расу и так далее. Как вы считаете, может тогда надо бороться за коммунизм, а не против нацизма? А, ну, я согласен, да, все должно быть как бы на ровном уровне все и как mm -hmm. бы, ну... Если это все дано Богом, как бы, да, общая земля, и должны все от этого получать какую-то прибыль, да, и какой-то, ну, как бы, ну, это да, ресурсы должны быть на всех распределены. Ну, да. Я, я считаю, так это должно быть. Угу. Ну, не знаю, дано ли это Богом, но мы точно знаем, что мы на одной земле все должны ну, ужиться да, пока. Все, все, да, все равны мы, и как бы, я думаю, когда вот во времена Брежнева, да, были моменты, когда людям, угу. ну, все было одинаково практически. И, как бы, я угу. хотел бы, чтобы и так было сейчас. Хорошо, а как считаете, вот вы сказали, что российская армия борется сейчас с нацизмом, а вот нет ли там интереса все-таки правящего класса что-то переделить с правящим классом, допустим, той же Украины или у Сирии что-то там? проложить, ну, а, это, а то конечно, было про газовое дело. Конечно, все это все понимают, да, что есть свои интересы. Ну, я, например, да, вот со стороны могу сказать так, что да, там же есть и уголь, и все такое подобное, а также есть каналы, где суда ходят, ну, то есть это большой плацдарм на выход, как бы, ну. На международные Конечно. рынки. Да, на это на арену, на которую действительно, да, там угу. кто-то получает свое. Я согласен с этим, да. А Сирия, ну это всем понятно, это нефть. Хорошо, благодарим за ваше Спасибо. мнение. С наступающим. А -а -а, и вас также.